Когда вы начинаете заниматься стил-маркетингом, когда вы начинаете а, приглашать людей в бизнес, вы должны понимать, у вас есть дар, у вас есть подарок. Скажите мне, пожалуйста, а, у каждого из вас есть семья. Поставьте много плюсиков, если вы окружены родными, близкими, знакомыми. То есть у вас есть в окружении люди, о которым вы хотите добра. Вот так вот, скажем, у вас есть в окружении достаточно много людей, которым вы хотите добра. Возможно, они вам не хотят добра, но вы хотите для них добра. Вы хотите, чтобы они были здоровыми, красивыми, богатыми, чтобы у них все было хорошо, потому что когда ваше окружение все хорошо, когда у вас родные, родные, близкие, здоровые, вы себя тоже прекрасно чувствуете и готовы на подвиги. Скажите мне, пожалуйста. Вот просто чисто теоретически, вот просто теоретически, когда у вас в руках была бы волшебная лампа, волшебная лампа, либо же что-то в собственности, что могло бы помочь абсолютно каждому, абсолютно каждому человеку без исключения, вы бы стеснялись. Вы бы стеснялись это предлагать? Вот просто давайте порассуждаем. Когда у вас в руках волшебная палочка, лампа ладина, джин, либо же настолько, настолько продвинутая технология, либо вот в руках, во что вы верите настолько, что вы понимаете, что это сделает здоровыми, красивыми, богатыми, да, то есть это прям крайне необходимо. Вы бы постеснялись это предлагать вашему окружению? Либо же давайте немножко глуб, глубже я приведу пример. Предположим, это крайности, конечно, крайности, но это крайне осознать этот момент. Вот представим, представим, просто представим, не дай бог, но просто представим. Мама, папа, бабушка, дедушка, дети, родные, близкие. Они оказались просто в такой ситуации, когда им ну, нужен определенный продукт. Не будем говорить, что это ваша компании либо еще кого-то. Вот Нужен продукт, который, который его спасет. Либо его здоровье, либо его финансовое благополучие, либо же в принципе состояние в обществе вас спасет. И у вас вдруг оказывается Вот смотри, еще более глобально интереснее. Предположим, вот ваше окружение столкнулось с большой проблемой. Им нужны срочно деньги. Им нужны срочно деньги. То есть у них катастрофа, либо у них какие-то изменения в жизни, у них там дом разрушился, либо же они в долги влезли, их обыкрали. И у вас есть как раз эти средства, у вас есть эти деньги, а, свободные деньги, которых вы готовы поделиться, и вы понимаете, что вот вашим родственникам нужны эти деньги. И а, скажите, пожалуйста, вы, вы не поможете им? Вы не поможете им либо поможете? Вы им поможете, либо не поможете? Вот скажите мне, пожалуйста, вы им поможете, либо не поможете? Почему мы сразу сейчас с вами не перешли на скрипты, на технологии? Потому что пока вы вот не осознаете то, что сейчас мы с вами разбираем, все остальное просто меркнет. Да? То есть все остальное просто бесполезно. Это не будет работать. И это доказано уже с, про, почти сотню лет существования индустрии сетевого маркетинга. 80 лет практически существует индустрия сетевого маркетинга. И 80% предпринимателей сетевого маркетинга не зарабатывают от слова совсем в этой индустрии. Либо в нуле полном, либо они просто где-то в просрации, либо в нуле. Почему? Потому что они не понимают и не относятся правильно к этой индустрии. Помогу. Скажите, пожалуйста, даже если, даже если, вот это ваша мама, предположим, это ваша мама, либо ваш ребенок, вырос уже, да? И он говорит, нет, я не буду брать от тебя этот подарок. Скажите, пожалуйста, вы перестанете делать попытки, понимая, что скорее всего, что скорее всего, кроме вас, либо кроме чем от вас, ему этой помощи не может получить абсолютно никто. Вы скажите мне, пожалуйста, вы перестанете пытаться? Нет, не перестану. Нет. Вы понимаете, к чему я клоню? Вы понимаете, к чему я клоню? А теперь представьте. Теперь представьте просто. Вы миллионер. Вы миллионер. Почему я такие крайности беру? Потому что это аналогии, и их более понятно, когда вот мы а, сравниваем уху со слоном. Это намного понятнее. Я хочу, чтобы вы все, что вы сегодня слышите, как я и говорил, я повторюсь, перекладывали на свою жизнь и на свой бизнес. Это очень важно. Возможно, у многих из вас упадет жетон, и вы совершенно по-иному начнете понимать то, чем вы занимаетесь, и как нужно этим заниматься. И вот представьте, вы доллары миллионер, вы доллары-миллиардер, вы, я не знаю, там филантроп, да, то есть и представим, что вы захотели, захотели помочь, я не знаю, какому-нибудь нищему. Либо какому-нибудь бедняку. Либо же нуждающемуся. Нуждающемуся. У вас есть эта возможность. Понимаете это? У вас есть эта возможность. У вас есть этот дар. У вас есть этот подарок. И когда вы занимайтесь сетевым маркетингом, я надеюсь, надежной, хорошей сетевой компании, да, то есть, которая производит действительно качественный продукт, действительно качественный продукт, который меняет жизни людей, который дает, кроме того, чтобы иметь возможность получать результаты от своего продукта, еще и на этом зарабатывать. У вас есть дар в руках, у вас есть... Подарок, почему вы себя ведете, когда приглашаете, когда предлагаете, когда вообще в принципе идете что-то делать, как будто вы умоляете кого-то, у вас есть дар, у вас есть подарок, у вас есть возможность, которая меняет судьбы людей, у вас должна быть осанка, Именно такая, что вы обладаете этим. И люди должны это чувствовать. И это не, это не к тому говорится, что вы должны нос поднять и давайте идите ко мне. У меня есть это, у вас нету, поэтому вы должны идти ко мне. Нет. Помните, наша цель, как предприниматели с маркетинга это обучать и поднимать уровень осознанности аудитории, потому что они этого не понимают. И вот вы должны поднимать уровень осознанности с той точки зрения, что вот фундаментом этого всего должно быть, что у вас есть для них возможность, у вас есть для них подарок, который раз и навсегда может изменить все их плохие судьбы, плохую карму, плохую наследственность, плохое здоровье плохое денежное состояние, у вас есть дар, но вы должны об этом рассказать и объяснить. Я хочу, чтобы вы с этого момента помнили это раз и навсегда. Если вы это уже от меня лично не единожды слышите, запишите где-то, и пускай это будет у вас на рабочем столе, на мобильном телефоне, перед глазами где-то ватман висит, у вас есть дар для всего человечества. И вы должны работать не из-за того, что ой, я не пойду, мне некомфортно, зона комфорта, ой, мне это надо идти приставать, либо мне это надо кого-то просить, либо мне нужно с кем-то проспектингом заниматься, ой, мне нужно с кем-то разговор завязать. Нет. Вот так вот, кстати, думают очень корыстные люди. Так думают люди, которых волнует исключительно их сторона, То есть как я буду выглядеть а, в глазах потенциального кандидата, либо своего клиента. Но когда у вас есть возможность, когда у вас есть дар, когда вы Иисус, который несет некую миссию, когда вы какой-то миллионер, у которого есть возможность помочь большему, он идет с поднятой головой, с полной грудью, идет и предлагает это. И не боится, и не а, шарахается, и не расстраивается по поводу того, что ой, не отказали, божечки, этот бизнес не для меня. Это настолько сложно, что я не могу его позволить. И все, все попытки резко прекращаются строить этот бизнес. Но любой бизнес проходит через это, если вы думаете, что в сетевом маркетинге или в сетевом бизнесе только лишь в этом бизнесе нужно приглашать, нужно вовлекать людей на разговоры, в продажи, на консультации, продавать, то вы глубоко ошибаетесь. Любые фрилансеры, любые большие фирмы, любые большие компании, они постоянно созваниваются, рекрутируют, постоянно продают, постоянно заключают сделки, которые проваливаются на десятки, на тысячи, на миллионы долларов, рублей, проваливаются до тех пор, и выиграет тот, кто стойкий, тот, кто продолжает. Он, он понимает. Вот, например, у какого-то предпринимателя есть какой-то сервис, который может изменить либо облегчить большинству большинства жителей Российской Федерации, либо там еще какой-то национальности, либо предпринимателей, инфобизнесменов. Там создал какой-то сервис, создал какое-то предложение, которое он понимает, что благодаря этому можно сделать революцию. Благодаря этому я могу помочь большому количеству человек. И вот эта вот горящая идея человеку, что он в первую очередь должен не заработать. Потому что когда я а, только думаю мимолетным отношением, мгновенным, а, с, а, мгновенным своим удовлетворением, да, то, что все должно соответствовать моему ожиданию, я должен пойти, всем сообщить, чем я занимаюсь, и все должны выстроиться ко мне в очередь. Нет, вы должны их образовывать, и еще раз уже, наверное, десятый раз говорю, образовывать и поднимать уровень осознанности аудитории, потому что большинство из них в кавычках «тупые». Большинство из них не образованные. И не образованные с точки зрения маркетинга, не образованные с точки зрения сетевого маркетинга, не с точки зрения интернет-бизнеса, не с точки зрения социальных сетей. Но это не говорит, что им это не нужно. Просто они пока этого не понимают. И вам нужно всячески не, не переставать делать попытки одарить. Дар им сделать их жизни лучшие. Вот это ваша миссия. Когда вы будете двигаться, исходя из этого положения, они расстраиваются, что, ой, мне пять человек сказали нет. Ой, мне 20 человек послали в ОПУ. Окей. Вот когда вы сразу же, вот когда ваша осанка, когда ваше отношение совершенно будет другое к этому бизнесу, плюс правильный подход, который вы сегодня получите, изменит Кардинальным образом вашу жизнь. Поэтому 80% результата зависит от энергии, которую вы излучаете. И вот именно ваш дар да, то есть, когда вы понимаете, когда вы идете в мир, да, то есть когда вы идете совершенно другой осанкой с совершенно другим отношением в этот мир, у вас совершенно другая энергетика. Вы горите, и вот эту энергию чувствуют ваше окружение, чувствуют ваши потенциальные кандидаты, которым вы идете и предлагаете. Эта энергия чувствуется в вашем голосе, в вашем отношении, в вашей подаче, в ваших текстах, в ваших видео, в ваших прямых эфирах. Вот эта вот напористость, вот эта вот уверенность, вот эта вот осанка, которая несет вот этот дар, вот этот вот подарок в этот мир. И вот 80, представляете, ребят, 80 не 8, не 10, не 20 и даже не 50, 80% результата зависит конкретно от этого.